Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 14 декабря Русская Православная Церковь отмечает память праведного Филарета Милостевого. Сегодня я познакомлю вас с житием этого удивительного святого. Много лет тому назад. Когда греческой империи правила благочестивая царица Ирина, это было примерно в конце восьмого века, в одной из малоазиатских провинций жил благородный муж именем Филарет со своей женой Фиозвой. У них было трое детей, один мальчик и две девочки. Дом их был полная чаша. В хозяйстве множество скота, обширные плодородные поля, Многочисленные рабы и рабыни. Неужели эти блага мне даны, чтобы я ими пользовался один? Рассуждал Филарет наедине сам с собой. Как можно жить в наслаждении, когда другие нуждаются? Разве возьму я с собой в будущую жизнь хотя бы горстку денег или дорогих одежд? Несправедливее ли поделиться своим добром с нищими, бедными, сиротами? В нужде моей Бог никогда не оставит ни меня, ни мою семью. Как отец относился, относится к своим детям, так Филарет был милостив к нищим. Кормил голодных, одевал бездомных, привечал странников. В дом его, как в надежное прибежище, сходились все нищие и убогие. Ну вот пришло время, когда Господь попустил Филарету как древнему Иову подвергнуться искушению. На край, где жил Филарет, напали арабы-мусульмане. Примчались с кривыми саблями и зеленым знаменем, как губительный вихрь. Угнали у Филарета стада, вытоптали конями нивы, вырубили сады, увели в плен рабов. Остались у Филарета от несметного богатства два раба, пара волов. «Корова да лошадь». Воспользовавшись сумятицей, селами, нивами и садами Филарета, обманом, а то и насилием, завладели его соседи. Ранней весной пахал Филарет на валах поля, вел борозду за бороздой. Рядом с ним, погоняя одного вала, трудился горемыка сосед. И надо же так случиться, что соседский вол окалил прямо на пашню. Упал сосед на мертвую животину и зарыдал в голос. Не вспашет он поле, не засеет, ждет семейство его голодная смерть. «Не горюй, соседушка!» – похлопал его по плечу Филарет, выпрягая одного вола. «На, бери моего и паши дальше!» Вечером Филарет с одним волом вернулся домой. «А где второй?» – спросила жена Фивозба. Когда я отдыхал, он куда-то ушел и, видимо, заблудился. Жена крикнула сына Иоанна. «Сбегай, сынок, поищи вала». Но искать его было не нужно. На их вале, весело его погоняя, сосед пахал свое поле. Иоанн обрадовался, что нашел вала, но был обескуражен, когда сосед сказал, что это подарок Филарета. Сын вернулся и рассказал о случившемся матери. «Ты что, вздумала морить нас голодом?» — вскричала Феозва на мужа и рвала на себе волосы. «За грехи наши мы лишились почти всего своего имущества, и из двух волов одного ты отдаешь? Тебе не жаль ни меня, ни детей, у тебя вместо сердца камень. Какой ответ ты дашь Господу, если я с твоими детьми погибну с голоду?» «Взгляните на птиц небесных», — кротко ответил Филарет. Они не сеют, не жнут, и Отец Ваш Небесный питает их. Эти строки взяты из 6 главы Евангелия от Матфея, 26 стих. «Ужели Он не напитает нас, несравненно более дорогих Ему, нежели птицы? Подожди, у тебя будет сто волов. «Когда?» — сердилась Феозба. «Мне нужны два вола сейчас, а не сто призрачных, которые существуют только в твоем воображении». Не прошло и пяти дней, как вол, которого Филарет подарил крестьянину, умер, наевшись ядовитой травы. Крестьянин в тоске пришел к Филарету. «Господин, зря ты отдал мне тогда вала. Если бы он остался у тебя, может быть, он был бы жив». Не говоря ни слова, Филарет отвязал в хлеве последнего вала и вывел его к крестьянину. «Возьми, брат, я завтра надолго уезжаю». «Нехорошо, если вол будет стоять без дела!» Сказал же он так для того, чтобы крестьянин не отказался взять вала. Жена махнула рукой, узнав об этом, а дети заплакали. Наученные матерью, они говорили всем, что отцу ничуть их не жаль, если их второго вала он отдал соседу. «Дети!» — сказал Филарет. «Зачем вы считаете меня жестокосердным? Неужели вы в самом деле думаете?» что я хочу погубить вас. В тайнике у меня хранится клад. Там столько денег, что нам их хватит на сто лет. Однако достать клад еще не пришло время. Вскоре пришло повеление императора о воинском наборе. Варварские войска двинулись на Византийскую империю. Каждый воин должен был явиться в Константинополь в полном вооружении и с двумя конями. В провинции Амне жил воин усилий. У него был всего лишь один ком. Да и то ледащий, тощий и хромой на все четыре ноги. Пришел Мусили к Филарету, поклонился ему в ноги. «Господин, сжалься надо мной. Знаю, ты сам беден. Но умоляю, дай мне твоего коня, иначе за неявку в срок не всыплю в топ литей. Я буду о позоре. Тупай в конюшню, возьми коня», — сказал Филарет подавая ему силию уздечку. «Не ради твоего страха перед наказанием даю его, а ради милости Божией». Остались у Филарета корова с теленком, осел до да полдюжины пчелинов ульев. Меж тем пришел из дальних краев бедняк. «Господин», — обратился он к Филарету, «дай мне ради Христа теленка из своего стада. Сказывают, будто даяние твое приносят благополучие в дом». С радостью привел теленка Фиолет передал в руки крестьянина повод и сказал. «Господь да пошлет тебе свое благословение, брат, и даст тебе изобилие во всем». Корова, разлученная с теленком, жалобно замычала. Жена, увидев пустое стойло, где прежде жевал сено ласковый теленок, набросилась на мужа. «Долго ли нам терпеть тебя? Все соседи смеются над тобой, простофилий». Посмотри, тебе не жаль ни меня, ни детей. Так ведь ты даже животное не пожалел, отняв у коровы ее дитя. Слышишь, как плачет она? Да, жена, согласился Филарет. Вижу, жестокий я человек. Сейчас исправлюсь. Ну, слава богу, вздохнула Фиозба. Взялся за ум. А Филарет выбежал из дома, вывел корову из хлева, догнал крестьянина. Возьми, брат, и корову. Не то ей скучно без теленка. «Доступай да себе с миром!» Лишилась семья Филарета и теленка, и коровы в придачу. Через год в этой области разразился страшный голод. Люди питались травой, срезали кору с деревьев, варили кожаную упрощ лошадей и валов и ели эту похлебку. Филарет поехал на осле в дальний край к своему другу, одолжить у него шесть мер пшеницы. Вернулся домой и накормил жену с детьми. Фиозва с детьми еще сидела за столом, а ворота дома Филарета, почуяв запах свежеиспеченного хлеба, уже стучались. «Добрый человек!» — кричал кто-то у ворот. «Дай пшеницу!» «Сейчас, погоди!» — сказал Филарет, поднимаясь из-за стола. «Ну уж нет!» — загородила ему дорогу Фиозва. «Сначала я накормлю досыта детей», «Одну меру возьму себе, две детям, одну служанке, а остатки отдавай кому хочешь». Но Филарет настоял на своем, не послушал фиозбу и высыпал нищему в мешок последние две меры пшеницы. О бедственном положении Филарета узнал живший за горами его старинный друг, очень богатый человек. Он послал Филарету целых четыре воза, воза пшеницы. Возлюбленный брат мой, Филарет, писал ему друг, посылаю тебе сорок мер пшеницы на пропитание, тебе и твоим домашним. Когда пшеница кончится, отпиши, пришлю еще. Молись о нас Богу. Приняв этот нежданный дар, Филарет от полноты сердечной возблагодарил Господа. Для всей Амнии наступил праздник. Он раздавал зерно направо и налево, запретив жене записывать, кто сколько взял. Фиозба напекла хлеба, часть пшеницы обменяла на молоко, и когда они сели ужинать, спросила. «Господин мой, ты будешь долго скрывать от нас клад, о котором как-то обмолвился? Ты не смеешься над нами, не дразнишь ложными обещаниями? Покажи нам его, мы купим себе пищи и не будем нуждаться». Подожди немного, клад явится в свое время. А голод не ослабевал. Блаженный Филарет дошел до крайней нищеты. Но и в такой нужде, если к блаженному приходили люди, он делился с ними медом. Чтобы не лишиться последнего источника пропитания, Фиозба и дети выбрали весь мед из ульев. Пришел к Филарету нищий и попросил меда. Ули были пусты. Тогда он снял с себя плащ и отдал его. «Где твой плащ?» – спросила ее Фиозва. «Я ходил на пасеки и там оставил его». Фиозба уже устала упрекать мужа. Она просто перерешила свою одежду на мужскую и отдала ее Филарету. В Византии тогда правили христолюбивая императрица Ирина, о которой я уже говорила, и сын ее Константин. Сыну приспела пора жениться. В поисках невесты для него по империи разослали гонцов. Искали девушку красивую, добродетельную и благородную. Императорские гонцы прибыли и в местность, где жил Филарет. Увидев самый большой дом, а в нем он и жил, они направились туда. Местный житель сказал ему: «Воины, вы понапрасну потратитесь время». «Дом этот только с виду высокий и красивый, а живет там самый бедный человек. Проще сказать, голь перекатная». Гонцы не поверили соседу, а фиолет уже ждал их на пороге, приглашая к себе. «Милая жена», — сказал он Фиозбе, — «приготовь для царских гонцов хороший ужин». «Из чего же я приготовлю его?» — на ух прошептал ему Фиозба. «Из лебеды. В доме нет ни курицы, ни ягненка». Разведи скорее огонь в очаге, да вытри как следует стул и слоновые кости в главной комнате. А Господь даст нам пищу, чтобы угостить приезжих. Зажиточные жители селения, опасаясь, что императорские гонцы ославят их область в Константинополе, разнесут они обидный слух, как о нищенском селении, натащились с черного хода в дом Филарета баранов, гусей, хлеба, винан. Ужин удался на славу. Гонцы удивлялись обилию еды и красивому столу и слоновой кости с позолотой. «Скажи, честнейший муж», — спросил один гонец, — «есть ли у тебя дочери?» «Две», — отвечал Филарет, — «а у старшей дочери есть свои три дочери, мои внучки». «Пусть они придут сюда. У нас есть приказание осмотреть всех молодых девиц в империи и избрать среди них достойнейшего». Филарет попросил Фиозбу позвать внучек. Гонцы встали, когда внучки зашли в зал. Красивее они не видели во всей империи. Так старшая внучка блаженного Филарета Мария стала невестой императора Константина. Вторую внучку взял в жены, приближенные к Константину Вельможа. А третью выдали за предводителя Лангабадов. Это такой народ варварский чтобы через этот родственный союз утвердить с племенем добрые мирные отношения. Свадьба императора Константина с внучкой Филаретой продолжалась целую неделю. Вся столица Византии ликовала и веселилась. Народ полюбил юную императрицу. Когда празднества завершились, Константин одарил Филарета серебром, золотом, богатой одеждой, домами – Лишь теперь поняли жена и дети блаженного, о каком кладе он говорил им в дни бедствия и нужды. Уже с месяц Филарет жил в великолепном мраморном дворце, подаренном императором. «Жена», — сказал он за завтраком, — «много добрых дел сделали мы с тобой, пока живем здесь, но забыли самое главное. Какое? Давайте приготовим хороший обед». И умолем прийти на него царя и владыку нашего со всеми вельможами. Чудесно!» – Фиозва захлопала в ладоши, подумав, что муж хочет пригласить в гости императора. Фиозва хлопотала об изысканном обеде. Советовалась со знаменитыми гастрономами и поварами, какие приготовить кушанье. Закупала лучшие вина. Дочери шили новые платья у модных портних. А блаженный Филарет ходил по городу, разыскивая нищих, прогоженных, слепых, хромых, больных. Собрав около двухсот человек, он привел их к своему дому, поставил у ворот и велел ждать сигнала. «Дети мои!» — спросил он свое семейство в столовой зале. «Царь приближается со своими вельможами». «Все ли у вас готово для угощения?» «Все готово», — честные отчи отвечали они ему. Блаженный ударил в ладоши, ворота распахнулись, и к неописуемому изумлению домашних в столовую залу ввалились шумные, нищие и убогие. Не все они разместились за столом, некоторые сидели на полу. Среди них расположился и хозяин дома. Догадались домашние, что под царем Филарет разумел самого Иисуса Христа, который нынче явился к ним в образе нищих, а убогая братья – это его вельможи. Нежданно-негаданно разбогатев и став родственником императора, Филарет не очерствел душой и не превознесся. Он оставался прежним, тем Филаретом, который снял с себя плащ, когда у него не было меда в ульях. Так, проводя свою жизнь в смирении и благотворительности, Филарет приблизился к концу. Заболев предсмертной болезнью, он раздал свое личное имущество нищим и больным, простился с женой и детьми. Потом позвал к себе внуков и каждому предсказал его будущую жизнь. К концу своей праведной жизни Блаженный, подобный пророкам, провидел будущее. Помолившись о жене детях, и внуках, и обо всем мире, Блаженный Филарет просиял лицом и радостно запел псалом Давида «Милость и суд воспою тебе, Господи!» По окончании псалма комната наполнилась благоуханием, а святой, прочитав молитву, поднял руки к небу и предал душу Господу. Ему было от роду 90 лет. Это произошло в 792 году. Господь сказал, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Его слова сбылись на блаженном филарете Милостивом, который за свое великое милосердие к нищим получил от Бога богатое воздаяние, в настоящей жизни и в будущей. Дорогие братья и сестры, житие святого Филарета Милостива, как никогда, очень поучительно для нас. Замечаем ли мы порой, что вокруг нас есть нуждающиеся? Этот вопрос мы должны задавать себе каждый день и по мере возможности не отказывать ни в материальной помощи, ни в моральной и молитвенной поддержке нашим близким. Так давайте, по примеру святого Филарета, будем милосердны друг другу, и тогда Господь по его молитвам обязательно и воздаст нам. Храни вас всех, Господь! С праздником!